Ты включил? Сейчас. Ну, давай, ну, ну блин, чуть-чуть-чуть здесь. Массируем. Все, стоп. Вот так, хорошо. А ты куда, справа-слева? Я вот здесь справа встану. Давай. Вот да, все, Вань, ты Минут готов? Свежо? я вообще. А ты что, пухарике будешь? Надо, наверное, ну надо я снять. понимаю пухарик. пуховик. Сейчас еще мужиков это... Коммент спросим, да? Комментарий. Да. Так, ну что, а ты, ну очки хотя бы сними мы по да, да. сейчас мы прям Уф. у нас даже можно свертает на парашюте в акваланге на лошадке лошадка так даже улыбается у нас стоп еще еще раз я не понял такая информация да однозначно в Сочи Друзья, приветствую вас снова на канале Сочи ЮДВ, Иван Колосов, Илья Шамшин. Друзья, сегодня очень... подписаться. Самое Не... главное, давайте начнем с того. Подписываемся, ставим лайки, колокольчик, уведомления. Что у нас сегодня? Да. Необычное. Да. Друзья, сегодня у нас э, необычный выпуск, да, мы решили именно с морпорта записать вам э, видеоролик. А в первую очередь, хочу сказать о погоде. А, буквально вчера вечером, что я сделал? Я вчера зашел на погоду и посмотрел, какая температура... А что у тебя руки дрожат от погоды? Да, и посмотрел, какая погода в городе Сочи. Вот посмотрите, у нас 14 градусов, да, то есть у нас середина января, 14 градусов, солнечно, ну как лето, ну просто такая. Ну назовите хоть один город такой, друзья, Но таких городов у нас нет. Так. К слову, да, о недвижимости в городе Сочи, собственно, почему то такое... давай, давай поговорим о рыбаках. Мне нравится, что ты посмотри, здесь у каждого свое место. Через каждый метр, да, сидит рыбак на рыбаке, рыбаком погоняет. Ну, что-то ловят. Я помню комментарии писали, а на что ловят? Я не знаю, на что, на червяка, да на хлеб. Ничего страшного, если в очках. Ну, солнце лупит, да. На булочку ловят. Да, мне, кстати, да, с было интересно, что-то здесь ловят. Да, самое главное, знаешь, вот по вот этой территории, если проходите прогуливаться, а, как их вот правильно называют, которые -то? пошли на яхту кататься, пошли на яхту кататься. Грачи. Вот они, как рыбаки, через каждую одну минуту. Через каждую одну минуту сидят. Я прохожу, да я всем даю понять, что я не буду кататься, я не буду. Но с другой стороны, они подталкивают на то, чтобы покататься, правильно говорю? Да. А это 10 человек пройдешь мимо, вот 10-ти десятерым скажешь, я не поеду, а скажешь, хорошо, поехали. Слушай, сколько раз нас затаскивали? Ну, плохо покатались, что ли? Нас, да, ну, Раза, наверное, 4-5-6 мы точно катались. Да, в целом, очень приятное представление. <coughs> фото, видео, естественно, контент там для инстаграмчиков, для сторисов и так далее. Однозначно, покататься на яхте в Сочи даже зимой. Да даже сейчас, в данное время, пусть это у нас будет, это не сезон, межсезонье. Ну, покататься но даже яхт ну, с большим хорошо. удовольствием. Да, Выйти в такую светлую погоду и прокатиться, посмотреть побережье Черного моря на весь Сочи. ну это очень красиво, тем более есть у нас как это правильно, разновидность разных яд от маленьких до больших. Да, еще можно себе взять, лично как в личную аренду можно за группой покататься. Но в любом случае. Своего личного капитана и поехали отдыхать. Когда выходишь в море, блин, ну впечатление неописуемые. Что-то еще хотел сказать. Единственное, мы недавно катались вечером, когда уже было закат, да, то есть, когда уже было темно холодновато здесь на территории морпорта еще нормально, до в море выходишь, но прохладненько. Мне не особо понравилось. Ну, вечернее время. Сейчас, мы прям. Куртка куртка твоя. Давай. давай на сторону. обратно. Мне кажется. Все вот так хорошо. Точно? Чуть-чуть назад. Сердечко а? Это еще интереснее. Да, на, на рыбалке, кстати, да. У меня да, есть. на рыбалке. Мы да. готовим, кстати, О. на палубе прием. На, на, на, на, на палубе рыбку, да, это хорошо. Я а, знаю, что рыбалку ни разу не ездили. Сейчас ну, очень хорошая рыбалка, лучше, чем я там. О, да. а может, в комментарии дадите по поводу да, рыбалки? Идите, идите, к нам. Идите. Я, идите, ну, идите. давайте, идите, давай. вас да. вообще да. все равно никто не видно. Да. Да. Ну, зато скажите. Я очень известный тут. Ну, хорошо, будь еще известнее. Посмотрит очень много человек. Да, можете дать полностью... Давайте развернутый ответ, что у нас можно в Сочи сейчас посетить. У нас даже можно с вертолета на парашюте в акваланге на лошадке. у Лошадка в ластах даже улыбается у нас. Стоп, еще, еще раз я не понял. Такая информация, да, не особо понял. С вертолета на парашюте, в акваланге на лошадке. Лошадка в ластах улыбается все время. В акваланге с лошадкой? С вертолета на парашюте. На лошадке в акваланге. Лошадка в ласах улыбается. Ничего не понятно, но очень интересно. интересно, продуктивно. Я даже не понял, но как-то... Мы экстремально на ишечке в гамачке даже катаем. Ну класс. Гамачке, В гамачке. Да. Так, мне кажется, надо ваш номер срочно запис записать, да, потому что реклама прошла до да, более чем успешно. Вы даже нам продали все, да. Хотим прокатиться. Я написал как... экстремальные прогулки Сочи. Вот так что будет, наверное, а так и лошадки, и баги, и квадрики, и гидрики, и крузаки все есть. Это к слову, чем заняться в городе Сочи в межсезонье? Однозначно здесь вариантов для отдыха, да, для тем для более активного. Ну, просто багона маленькой тележка. А еще по вашей теме очень круто. Много риэлторов сейчас ударились в торги по пантросу имущество должников скупать публичные предложения. На, на публичке вообще покупаются друзья, ну как бы у нас продуктивный сегодня контент поэтому... <смех> поэтому... а еще есть банковский государственный контент просто в как причем квартира, которая 5-10 миллионов стоит за полтора за 2 миллиона покупается в общем, Здесь... друзья, у нас можно в Сочи найти все от бинта до вата, начиная от недвижимости, прогулки, яхты, и шаки, вертолеты, банкротство. дайвинг, банкротство. Все, что хотите, наливаю кусочки. А на дропшифинге можно вообще зарабатывать, продавать овощи, фрукты, сахар, масло на интернет-платформах. Может, кто-то хочет заняться сечкой, гречкой, без разницы, друзья, можно все это продавать. недвижка, ГСМ. Да, ГСМ. Все, все, все, что хотите. 76, например, вдруг кому-то нужен еще Так, друзья. Так, а, напоминаю, что у нас все-таки зима, на улице тепло, на улице хорошо. А, это все, к чему говорю. Однозначно в Сочи... Да, что-то что у нас здесь все криво пошло с самого все остановись если будет падать, без куртки быстро упадет да, да, да однозначно у Сочи есть огромный потенциал роста, это было, есть и будет и те люди, которые говорят, что надо было там, год назад брать, там, два, не, не, не, три не, не, не. ждать не нужно. нужно, брать нужно всегда сегодня, Неважно. то есть а, ты нашел какую-то перепродажу, есть у тебя конечная цель, задача, Бери сегодня по хорошей цене, все, но она лучше, а она ебить не А может. мы даже сегодня, мне кажется, у нас больше контент получился не за какую-то недвижимость перепродажи, просто все, что у нас есть в Сочи, в Сочи вы можете найти а, развлечение на вкус и цвет а, любые задачи, даже просто провести хорошо время приятно да элементарно элементарно прогулка, пришел здесь прогулка но она как приятно понимаете даже если у вас э, ну не хватает какого-то внимания общения вы можете каждое в любое недостаток утро, внимания недостаток внимания прийти в любое утро на набережную на морпорт мужичков миллион всяких разных на вкус и цвет подойти порыбачить пообщаться поговорить яхту лодку Дайвинг, и все разговорчивые, все веселые, все, висю, да. Да, все на, позитивной, е... пози... на позитивной ноте. Да, если вы заблудились или забудетесь, или хотите поинтересоваться, куда вам пройти, вас каждый доведет, возьмет за ручку и скажет, так, друг мой любезный, вот тебе нужно пройти туда-то, туда-то. Поэтому здесь, в Сочи, никогда не забудетесь. На здесь. яхте прокатиться туда. На яхте туда, на вертолете вон туда. А если на дайвинге, то это вот вам вон туда. В ту, в ту сторону. В ту сторону. Друзья, ну, давай, что еще да, дополним, что да, скажем? Э, Быстрая финалочка, э, любите Сочи, так как мы Сочи любим. Сочи, да. да, я вообще в Сочи как рыба в воде, и я из Сочи вообще никуда. Ну, что у нас еще интересного здесь? Все, пока. Что, так быстро? Да, ну, нормально. ролик. Да, ну, ролик такой, позитивный да. просто, как бы, нестандартный. Друзья, такого еще не было, поэтому да. здесь было все самое интересное. Да, все, всем пока. Все, давайте, всем пока.